Что по вашему мнению самое ценное в жизни? Любовь, добро, а может все вместе. С любовью мы уже знакомы, если любовь только всему, что он есть в мире, иначе это не истинная любовь. Ты сам знаешь о чем, я. Возьмем добро. К примеру, ты добр к хорошему человеку, но ты добр до тех пор, пока он совпадает и удовлетворяет твоим принципам, стоит тебе узнать о нем что-то, что тебя будет отталкивать, как сразу уровень твоего добра к нему упадет, и это нормально. К примеру, ты любишь защищать животных, а он незаконный психопат-живодер, убивающий животных ради своего удовольствия. Пока ты этого не знал о нем, ты более-менее относился к нему по-доброму, в какой-то степени, но стоило тебе узнать, Получить нужную информацию, как сразу добро отошло на второе место, выходит, что самое ценное это информация. Даже деньги стоят позади информации и знаний. К примеру тебе нужны деньги, продав нужную информацию ты получишь их, допустим, знания о новом гениальном открытии, которое перевернет мир. К примеру телепортация. Знание как построить эту машину, люди готовы платить, это что касается денег. Взять межличностные отношения, узнав что-то тайное и секретное, можно шантажировать, получать от человека то, что тебе нужно, ограничиваясь лишь фантазией. Мне кажется, нет ничего ценнее информации. Конечно, любовь, добро, отзывчивость, простота – это очень важные вещи и качества, но твое добро не ценится, любовь отвергается, потому что ты не соответствуешь. Используя свою фантазию и информацию, ты можешь все. К примеру, кто сказал, что люди не летают. А день реактивной раницы ты полетишь. Здесь реактивной раницы есть та самая нужная информация. Надеюсь, ты понял, о чем я. Зная информацию о тебе, я могу полностью подчинить тебя себе, особенно наивного, который, не подозревая об этом, так и хочет выложить новое фото, видео, свой интерес и тому подобное в интернет. Для того чтобы другие оценили и позавидовали, люди настолько доверяют интернету, что заливают туда всю личную и важную информацию о себе. Это касается не только интернета, но и вашего жесткого диска, всех цифровых носителей, где хранятся ваши важные данные, к примеру личная переписка, вложение в ней, все ваше общение с друзьями и личные секреты, узнав которые, ваша жизнь, однозначно переменится, а в какую сторону это уже решит тот человек, у которого есть ваша информация. Люди настолько будут подчинены другому обладателю этой информации. Представьте, что ваша откровенная фотка попала в руки злоумышленнику. Что теперь с вами будет? Полный крах. Теперь у каждого человека, либо на телефоне, либо на компьютере, где угодно, хранятся его личные данные, узнав которые, можно все, ограничиваясь лишь фантазией. Я к тому, что мы слишком доверяем, проводим долгое время, не в жизни, а в сети, раскрывать свои тайны, замыслы и мысли. Все то, с помощью чего можно нами манипулировать, находится теперь в сети или на носители, которые можно взломать и украсть оттуда все, что имеется, вот о чем я, наша уязвимость, это мы сами, наши привычки и слабости к социальным сетям, чрезмерное доверие, отсутствие ума, мало того, что у вас не так и трудно взломать и украсть все, что имеется, так еще и тупеете с каждой минутой, проведенной там, представь, сколько ты бы смог сделать всего полезного для себя, для окружающих, за то время который потратил на социальные сети или прочую ерунду, сколько бы мог нового узнать, никогда не думали, почему вы лезете туда. Потому что ищите общение. Или вы устали после трудного дня и хотите расслабиться. Нет, люди создают там свой новый мир, где им хорошо и уютно, где они могут укрыться от внешних стрессов и проблем, в уютный контакт, где смотрят веселые отупительные мемчки, как трус и слабовольный, робкий социопат, сколько времени вы тратите на это. Неужели нечем заняться? Посмотри вокруг, здесь столько возможностей, а ты их не замечаешь. Неужели у вас настолько важные проблемы? Нет, все дело в вашем нравственном приоритете. Вы думаете, что проблемы не решить, и тому подобное, поэтому не парюсь. Забивайте, но все идете туда, в сеть слабо характер, лень, твоя тупость. Вот что из себя представляют настоящие проблемы. Просмотрев твои подписки, прослушав твою музыку. Твоих близких и друзей, увлечения, я уже пойму кто ты и чем являешься, но только на треть, лекарство от всей этой болезни есть, найди мотивацию, поставь цели развивать ум и сознание, социальные инженерии книги по психологии с успехом, и путем к достижению цели, тебе помогут, не ленись, не дай подчинить свой разум порокам, если не хочешь быть стадом, которым управляют, нет времени объяснять развивайся, просто иди делай, как стойкий и сильный, Независимо от себя, проблем, линия, сети, человек, конечно, жить в счастливом неведении, куда проще, чем думать кто ты и для чего создан, сражаться за себя свое будущее, и за будущее других людей, поэтому плывя по течению, так к параши приплывешь. Вся твоя жизнь находится в этой маленькой коробке с цифровой подписью. Нет? Докажи.